Рима Шуба Чине. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как лечить блуждающий нерв? Прошла пятый марафон. Ученица первой оплачиваемой ступени. Когда вы будете ложиться спать, то обязательно держите, положите в кровать металлическую какую-нибудь металлическую трубку. И вот так сильно, когда нерв вас начинает мучить, сильно рукой сжимайте, прям сжимайте несколько раз: раз, два, три, четыре, вот так несколько раз. Если не проходит, берете и с другой стороны кладете данную металлическую трубу и в этом, можно гантель, и вот так сильно рукой сжимаете. Обычно одного, двух или даже трех дней достаточно для того, чтобы убрать вот такой блуждающий нерв. Очень хорошо помогает баня убрать блуждающий нерв. Препарат Инстамакс. «Ирина, мы ученики с мужем, три обновленных ступени, в школе три года, но я вернулась на первую. Вроде жизнь потихоньку налаживается, начинаем придерживаться философии, появились хорошие отношения. Хотя раньше они были, мягко говоря, ужасными. И вроде все хорошо, и как вдруг все опять катится к своему началу, и опять приходится собираться силами, и начинать все сначала замкнутый круг получается» сегодня я вам объяснил что необходимо делать то есть вы скорее всего в вашей семье когда начинаете прикасаться к эзотерике то не можете справиться с доминированием и тот человек к которому претензии он должен их принять и согласиться тогда вы перейдете на новый уровень не говорить о а ты да то неправда и виноват и так далее это одна из самых глубоких эзотерических тайн она одна из самых глубоких, и она нереально изменяет судьбу человеку. Это и есть тупик. Даже Иисус Христос сказал в свое время о эгоизме. Он сказал о том, что человека эгоизм, человек от эгоизма страдает. Именно поэтому я хочу сказать вам, что когда, допустим, в доме вашем, в квартире или еще где-то, вы почитав эзотерические, начинаете выполнять эзотерические практики и так далее, и кто-то начинает к вам плохо относиться, принимайте это. Потому что это и есть та ступень, это и есть та проверочная модель вашего перехода на новый эзотерический уровень. Это и есть то, что изменит вашу судьбу. Не нужно лезть кому-то, ты не такой, ты не так и так далее. Обращайте на то, что вам говорят, потому что это вам принадлежит. Вам говорят, ты не такая, говорите, я согласна, я не такая, я все принимаю, спасибо, я тебя тоже люблю. Но не боритесь, ты сам такой, да пошел ты, вот этого не делайте. Старайтесь быть более мудрым эзотерически человеком.